Продолжаем вязание оригинальной, необычной, нестандартной майки. В прошлый раз я вам показала, как мы подбирали пряжу, подбирали цвет узора, который не так важен, как его оформление, как обрабатывали край и, как обещала, показываю первую готовую деталь. Вот она. Не торопитесь кидать в меня тапки с вопросом, подумай, что вне оригинального. В этой детали ничего оригинального, но это спинка. Вся оригинальность передней части, потому что перед должен идти как продолжение спинки полосочки. Полосочки выходят на перед и плавно-плавно-плавно-плавно закругляются. Вот так уходит вверх, но не видят защипа, как я вам показываю по моде 80-х годов. Не видите виде частичного вязания, когда мы все эти полоски стягиваем к одну точечке. Нет, будет совсем другое решение. Необычное, нестандартное. И мне очень интересно, как бы вы решили такую вязальную задачку. Если есть возможность, напишите под этим видео. Но поторопитесь, потому что в следующем видео я вам покажу мое решение этой задачки. То есть я покажу уже готовое изделие. Не пропустите!